Представляю вам очередное чудо советской бритвенной техники Бритва Харьков. Харьков вообще на заводе Эхо Как расшифровывается, к сожалению Не знаю, подскажите Такой аккуратненький чехольчик прилетел у меня своей аккуратностью Но внутри, так скажем Бритва уже с рваным шнуром, кое-как перемотанным. Здесь такая вот универсальная вилочка с переключателем. Сейчас я покажу вам. 220, 110, вот 220, так щелкаешь, 110 127 написано 110-127 сейчас посмотрим покажу вам что в этой вилочке находится вот так наверное виднее будет ну-ка да вот так 220 а вот так вот 110-127 прожектор светит еще немножко потемнело трещинка здесь есть посмотрим Значит, для начала разберем вилочку обратите внимание здесь может вести заблуждение то что якобы крестовой винтик на самом деле это просто винтик с двумя прорезями под 90 градусов для удобства разборки то есть берем плоскую отверточку, легко откручиваем. Вот такой вот винтик. Видите? Вот плоская отверточка вставляется и так, и вот так вот. То есть сюда крестовой отверткой лезть без струк. Идем в сторону и снимаем аккуратно колпачочек. Там не сгораемые прокладочки две штучки. Все ну, это и хорошо, потому что иначе бы Она, конечно, обгорела. Видите? Что-то искрило, пригрелось. Скорее всего, искрило. Так, ну и посмотрим, из чего состоит эта вилочка. Значит, мы видим два штырька. И. Два кондёрчика. Один кондёрчик из красительной намертво. Вот они, два провода. Вот они. Чтобы было вам видно, покажу. Вот два провода, которые идут в бритву. Вот. Один запаян на вот этот штырёчек. Второй на какой-то промежуточный контакт. И кондер между этим промежуточным контактом и штырьком. Вот он. Постоянно включен между этими двумя проводами. В положении переключателя 220. Так, в положении переключателя 220. Извините, я перепутал. Вот этот контакт. Вот этот контакт. Это есть у нас вот этот штырек, а вот этот контактик, вот этот контактик. Сюда приплавлен второй провод. И в положении 220 питание на этот контакт попадает через вот этот конденсатор, на котором половина напряжения гаснет. При переключении положение 110 вольт. Сейчас я покажу. Внимательно смотрите. Вот на, вот внутри там выключатель. Сейчас вот так вот удобнее будет. Вот при переключении вот этот контактик. Вот видите переключил 110. 110, 127. Вот этот контактик закачивает вот этот кондер. И напряжение 110 напрямую через вот эту перемычку идет на второй провод. То есть отсюда делаем вывод, что двигатель в бритве на 110 В. Так, ну здесь, конечно, все шатковалка, но смертельных отпалин нет. Сейчас возьмем тряпочку со спиртиком, и не жалея спиртика, это обгоревшая. попробуем притереть, вот, вот. Нет, намертво уже ну Чернота тоже чуть-чуть стирается, но это только если полностью детали вынимать оттуда и водой с мылом или с каким-нибудь моющим средством. Так, а эту часть прокладочки сейчас вынем. Ну и сверху аналогично тоже, эта чернота, увы, объелась с годами. так ничего страшного. Ждем прокладочку. Ну, здесь тут тирается. знак, к сожалению, тоже не ототрется. Хотя провод гарантированно станет белее, если его вот тирануть спиртом. чтобы вот корпус вот этого кондера не замкнулся на вот на этот контактик прикрываем крышечкой вот так вот в крышечку платная вот Винтик. Ну и чтобы не постоять ошибок, сразу переключаем на 220. Вот так вот должно быть. Теперь переходим к бритве. Так, ну, бритва собраны стандартно три винта значит блок ножей снимается легко вот такие вот здесь вот клиновидные подпружиненные штырьки есть вот вот так и покачивая снимаем блок битвы сделан очень просто сейчас я спиртиком терму. Вторую грязь вам не показывать. удивительно хорошо сохранились ножи, не протерты, не протертые. Вот эта вот скобочка держится на двух винтиках. Вот они винтики. И там лежат ножи. Давайте против гавчики разберем. Поменьшим твердочку. сторонку вот сеточки наши достаточно аккуратные и ножи здесь важно вот что важно не перепутать нож и сеточку потому что каждый нож притерт уже к своей сеточке так что протираю не перепутайте начинаем раз и родной нож ну, это так можно было кисточкой отверхнуть от пыли но у меня здесь кисточки нет я буду тряпочки со спиртом и все дезинфекция потому что неизвестно где эта бритва была а искупавшись в спирте ее, по крайней мере, не брезгливо брать в руки. Так что спирта не жалейте. Вот пары сохраняем. это тоже на место вот здесь вот под вот здесь вот в центре есть такой вот штифтик вот эта прорезь должна быть сюда вот Соответственно, здесь тоже прорезь. Должна быть тоже сюда. Вот так вот. Вот. Вот на этот штифтик с обоих сторон должны быть прорези на сеточках. Так. Теперь протираем эту штучку. И аккуратно вот так вот вставляем на палец кладем и надеваем плотно держим закручиваем винтики сразу сильно не тяните. Вот, а здесь уже подтягиваете. Все. Ножи должны свободно ходить под сеточками. Но здесь и не перетянешь, потому что сетки достаточно жестко сидят. Все затянули. Все откладываем в сторону. И приступим к разборке бритвы. Самое главное, не потеряйте пружинки, которые подпружинят вот эти вот штуки. Так, для информации давайте сразу покажу. Вот. Бритва Харьков. И заводской номер 71063. Харьков Харьков написано по-украински. После К и с точкой. Я уже не знаю, как на украинском эта буква называется. Ну и эмблема объединения ЭХА. Наверное, там закрутные гайки, так что аккуратненько буду разбирать. Ну-ка. Так, вот это не откручено до конца. Так вот, снял сразу крышечку. Спиртиком. не жалею этой гадости дезинфекция должна быть хорошей вон смотрите что творится все черное. смотрите какой спирт какого цвета так что первый раз так для дезинфекции а потом перед сборкой прочистим Начисто уже возьмем чистую тряпочку и доведем до чистоты. А так это сейчас первая грязь, чтобы не дышать ей при разборке. без трещин. Это радует, достаточно беленький. Так, откладываем в сторонку так смотрим что представляет из себя сильная винтики в сторону винтики все три одинаковые так что перепутать не боимся стандарта прикрыта экраном Кран у нас под вот этим винтиком. Так, давайте с питанием посмотрим. Вот питание идет. Питание идет. Его уже подпаивали. Вот. Через два дросселя. Через два дросселя. Вот. На вот это на катушке электромагнита. А это у нас кондеры. Кондеры. Так, и вот кондеры. Вс аккуратненько, вроде чистенько. Так сейчас сделаем. Так, отправить я не буду пока что. Сейчас попробуем вынуть двигатель. Чтобы вынуть двигатель, надо открутить вот этот винтик. Вот так вот мы сейчас попробуем ослабим его. Да, и вот эти два винтика, и вот эти два винтика. Они здесь с резиновыми шайбочками, чтобы, ну здесь уже вибродвигатель получается у нас, чтобы от вибрации если вот без шайбочек закрутить сюда, то корпус через некоторое время треснет просто и все. Видите, какой винтик. Сейчас я вам покажу винтик и шайбочка и резиновая прокладочка мягенькая. Ой, сколько лет прошло, она до сих пор мягкая. Это хорошо. Плюс вторая аналогичная. Здесь оригинально, да, мягенько приклеилась корпус. Так и третья, вот здесь вот. аккуратно снимаем чтобы не потерять пружинки так смотрим анатомию вот они пружинки не соскочили вот они видите такая вот анатомия и сверху две прокладочки вот видите сверху вот так вот надеваются вот эти прокладочки на пружинке сверху. Сейчас я покажу в сборе, как это выглядит. Вот так вот, вот так вот это выглядит. Видите? То есть такой бутерброд. Вот выход двигателя. Движение передается на вот эти шестеренки. Соответственно они в разные стороны крутятся. Дальше идет пружинка и вот такая шапочка. Ну и соответственно сейчас покажу. Вот видите, мы снимали когда головку, вот они под пружины на икону, все вот так вот это устроено вид внутри. Вот, вот они, при сдавливании. Ну и, соответственно, вот двигатель крепится вот таким винтом с резиновой проставкой. С другой стороны тоже резиновая шайбочка, чтобы от вибрации корпус не треснул у нас. Так, спиртика жалеть не будем. Трепчик тоже. явление прям оно такая все обильно смачиваем спиртом спиртом я повторюсь не отмываю а просто дезинфицирую все сколько лет Бритве. Где она была, хотя эта конкретная бритва досталась мне от родственника, но тоже неизвестно, сколько нет, людей не пользовалась и где она валялась. что получилось вот очень хорошо видно блестит спирт еще не высох эмблема красивая целая сейчас поверну ее чтобы надпись харьков номер да, сейчас, ну-ка, вспышку, если выключить, может. Да, лучше. Вот без вспышки. Вот эмблема эхо. Номер 71063. И название. Харьков. так вот. лучше так теперь щеточки так. сейчас пружинки шайбочки сниму так. рекомендую делать следующим образом вот со снял пружинку потом ставлю на нее эту пружинку это будет сверху так по порядочку закладывать шестереночку следующая верхняя потом пружинка потом такая пружинка нижние пружинки чуть меньше диаметра и сама шестереночка теперь вот этот усел смотрим легко, все хорошо смазано, но смазано похоже густой смазкой, это не очень хорошо. Она конечно не совсем жидкая должна здесь быть, но и густая, совсем густая не подойдет. Я встречал, люди трансмиссионные смазки Бейта смазывали, потом мучились. Так. старое масло Убирали. Можно сделать даже так вот. Берем шпажку. Вот вот, вот, вот вот так вот чуть-чуть теперь вот. Смотрим, смотрим. Как вам показать? Вот это подпружиненное. Переходник подпружиненный. Он как бы Т-образный. В него... его или нет. Вот так вот сейчас. Отключаю стучку опять. Знаю, видно или нет. Давайте включить. Так. Чтобы снять ее, надо аккуратно снять вот эту пружинку кольцевую. Только смотрите, чтобы она не улетела. Так вот. Вниз. Вот, смотрите, сначала идет кольцевая пружинка. А вот он четырех, видите, какой форма. И вот такая вот кольцевая пружинка. И внутри обычная пружина. Сейчас я возьму эту спашку, очень удобно. Вот она. Вот она, обычная пружинка. Вот. Я это сделал только для того, чтобы тщательно протереть это дело спиртчиком от старой смазки, от волос и от прочего. добиться идеально белого состояния можно в виброванне. не хочу сейчас запускать особо времени не таким заниматься вот то есть промыли штифт этот пружинку чуть-чуть тоже промыли Так, это одна. Это вот вторая. Тоже аналогично. Вдавливаем. Снимаем крыльцо, Аккуратно вынимаем и раскладываем все. Вот оно. И точно так же проспиртовываем. Многие задают вопрос, есть ли какая-то прокладочка вот на этой оси. Прокладки нет. Есть второпластовые, точнее не второпластовые, а медные вставочки вот здесь вот. Вот. На них не нужна никакая второпластовая прокладка. ну сборку этого устройства производим в обратной последовательности вот сюда вот чуть-чуть капнем жидкого масла жиденького из автоматической трансмиссии вот я брал И вот сюда вот, соответственно, Оп. и покрутили, вот видите, о, прямо щеким, ой, звенит хорошо. Так, излишки можно так, чуть промокнуть. Так, все, собираем эти штучки, так тоже можно чуть-чуть вот маслица, я делаю следующим образом. Наш пашка чуть-чуть вот так вот. И вот это дело маслицем немножко. Вот пружинку. Вот это вот немножко маслицем, чтобы легче ходила И колечко. Колечко одевайте аккуратненько, чтобы не улетело. тут этот ок. Раз. И все уже надели, прижали. И по кругу защелкиваем. Одна готова. Так, вторую. А может, вот так вот немножко назову прям внутрь. Туда пружинку. Немножко масла. Оп, выпадает. так вот сбоку можно держать. Так вот. Надеваем колечко. И по кругу его защелкиваем. В углубление. отлично теперь вот это можно смазать маслицум таким вот погуще как раз для пластика масла и соответственно надеваем Одно. и второе Лучше всего отмывать водой. Видите, как белоснежно получается. Теперь штырки тоже чуть-чуть маслица, прям немножко. Иначе пусть волосы липнут потом. Замучать, счистить. Раз. Два. теперь прошеньки и вот эти шапочки нужно только пластиковой смазочкой Немножко здесь маслом особо не бывайтесь, соответственно, плодем соответствующие прокладочки вот эти вот три штучки надеваем корпус Аккуратно. Попали сразу, прижав, переворачиваем так, сразу поправляем резиновые шайбочки. Чуть-чуть. Так, масло отставим. Сразу не затягивать. Чуть-чуть наживляем. чуть-чуть съехали, когда ставил вот, вот так вот, отверточкой. Вот, вот, на место ставим. И, соответственно, винт вставляем. Так, этот винт мы не вынимали. Он должен... Так, нормально. Здесь можно затягивать хорошо, вы сами почувствуете, чуть-чуть поджимаете резину. Вот. Здесь тоже перетянуть нельзя, потому что пластик может лопнуть. Но вы почувствуете, как резиновые шайбочки сжимаются. Здесь все чистенько аккуратненько. Заклепки вообще в идеальном состоянии. Смазочку мы заложили. Жиденькое закрываем. Дросили на место. Вот смотрите, чтобы не замкнули здесь вот заизолированная часть, чтобы они, они лежат. Видите, вот крест-накресто. Вот, крест крест, здесь специальная изоляция, чтобы не замкнулись ножки. Так закрываем крышечкой. Крышечкой закрыли. Три винтика. Закрути раз, два и три. Все, здесь туго закрутили, проверили, все, все, штоки пружинят хорошо, надеваем сеточку, все готово. Извините, включать сейчас не буду, потому что розетки, извините, только вот такие в другом месте продемонстрирую включение все спасибо за внимание